Команда КВН «Кроме шуток» — «Школа-22»! Привет, ДК! Мы начинаем! Погнали! Эй! Эта песня простая, Чтобы каждый растаял, Юниорка играем, Шутим, будто в финале. Воу! Эта песня простая, Чтобы каждый растаял, Кроме шуток играем, вы нас ждали мы, мы нас ждали, мы знаем. Команда Коэн, кроме шуток. Спасибо! Ребята, вы куда? Так мы не пройдем в полуфинал, Даша. Как это не пройдем? А типа ты не знаешь? Нет. Короче, после фестиваля я пришел Рамилю Агдееву, то, что мы хотим пойти в полуфинал, ну и как бы... А что он тебе ответил? Ну вот... <смех> вот ты меня рассме, рассмеялась. Как бы сама понимаешь, либо мы не играем, либо удивляем. Тогда будем удивлять. Команда КВН, кроме шуток, мы начинаем! Каждый попадает в такую ситуацию. О, oh, Даш, привет, короче, не помню название песни, мотив такой, вот ты по-любому знаешь, Мари. та это? да, да, да, да, да, та да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Слушай, внимательно. Это, та -та -та -та -та -та -та. Ну. Это точно она. та та ты вообще меня слушаешь? Не слушай, внимательно, внимательно. Это что ли? Да. Представьте, одиннадцатиклассники играют в мафию. Наступает ночь, просыпается гуманитарий. Гуманитарий ищет, ищет работу и не находит ее. Просыпается военкомат. Военкомат ищет, ищет гуманитария, который не нашел работу и находит его. Опобеждает физмат. Ура! Джей на приеме у врача. Вы видите эту строчку? Ня. Yeah. А эту? Ня. Yeah. Вы хотя бы что-нибудь видите? Yeah. Я вижу, что здесь так красиво. Я перестаю дышать мне. Yeah. А, вы еще ясматик. <плодисмент> Типичный случай в школе. Так, Алина, сходи за мелом. Хорошо. Как Алина, сходи за мелом. Я же всегда за мелом ходил. Папа мой, всю жизнь за мелом ходил. Да и дед тот за мелом всю жизнь ходил! Как Алина, сходи за мелом. Я не нашла мел. Можно, Ты? я скажу? Да, Влад, и тряпку намочи! Хорошо. Как Влад, тряпку намочи. Я всю жизнь тряпку мочила. Хотелось бы сказать, КВН для нас как кусочек торта Всегда хочется еще больше и больше Ну да, по тебе видно Заливали юмором наш зал Поднимая в облака людей Если не готов, то слушай Закрывай, закрывай двери. Кроме шуток мы одна семья и нашим словам поверьте Ведь ты найдешь нас на любой тусе Среди тысячи тел и мы тебе скажем При встреч. мы любим КВС Спасибо!